окно редактирования аккаунтов. В этом окне производится создание и настройка аккаунтов. Есть возможность сохранить, загрузить или скачать с нашей базы. Также, здесь вы можете заказать SMTP сервер. Проверить список аккаунтов на пригодность к рассылке и их работоспособность можно в два клика. Проверка большого списка может занять значительное время. Добавить аккаунты можно и в ручном режиме. Для этого вам необходимо их зарегистрировать либо уже иметь готовые к работе. Вы можете редактировать как целые группы аккаунтов, так и по одному. Если вам необходимо размножить аккаунт, выберите нужный аккаунт и нажмите правой кнопкой мыши. В выпадающем меню выберите соответствующий.